Привет! Сегодня я сделаю торт в форме звезды Супер Марио, или попробую украсть его мастикой, так что могу немного запачкаться. И первое, что я хочу сделать, это смазать эту форму. Хорошо, что есть масло в распылителе. Это гораздо удобнее и быстрее, не нужно ничего морать. Так что мы просто проходимся изнутри, не забываем про углы. Еще пригодится немного муки. Просто берем горсть, и если будет много, можно будет высыпать остатки. И распределяем по всей форме. Просто потрясите ее в разные стороны и убедитесь, что мука заполнила все края. Потому что когда вы работаете с необычными формами, такими как звезда или сердце, или что-то наподобие, кекс не выскакивает из формы так же легко, так что использование муки действительно помогает. Готово! Далее смесь для кексов. Я просто делаю что-то очень простое, как пирожные за 1 доллар из магазина, так как я больше концентрируюсь на украшении торта по сравнению с домашними, сделанными с нуля шедеврами. Итак, мы высыпаем все это в миску, а затем добавляем 3 яйца. Первое яйцо. И старайтесь не накидать туда снарядов. Возможно, кто-то однажды получал сюрприз в кексе. Не знаю, кто это был. Второе яйцо, бум, и третье яйцо, бум. Теперь мы добавляем стакан с четвертью воды, а теперь написано, что подойдет любой тип растительного масла одну треть стакана, давай, бум. Теперь нам нужно перемешать ее около двух минут на низкой скорости, и если у вас нет миксера, вы можете просто использовать венчик. Он тоже хорошо работает, но я немного ленива, поэтому собираюсь использовать технику. Хорошо, теперь мы собираемся налить всю эту вкусную смесь для выпечки в эту форму. И когда вы наливаете ее, старайтесь сделать это равномерно, потому что когда это необычная форма, как эта, нам нужно, чтобы он поднялся в духовке совершенно ровным, а не как у меня в прошлый раз. Да, вот так. И ставим этот пирог в духовку. Убедитесь, что вы используете прихватки, когда будете вынимать его из духовки, ладно? Пожалуйста. Договорились? Мы не хотим, чтобы кто-нибудь обжегся. Хорошо, теперь оставим его на 30 минут. Та-дам! Кекс готов. Итак, после того, как вы вытащите свой пирог из духовки, дадите ему остыть столько, сколько нужно. Мы не хотим совсем остудить кекс, но если он будет горячим, то глазурь остает, и она станет совсем не такой, какой мы ее представляем. Нам нужно будет обтянуть мастикой кекс поверх кремовой глазури, так что лучше просто убедиться, что все идеально еще до того, как ты надел мастику. То, на чем лежит наш кекс, мне помогла сделать моя подруга Доджер. Мы вырезали это из картона, очень похоже на тарелку для пирога для красивой подачи. Я не знаю, можете ли вы это видеть, но она идеальна подходит кексу. Итак, теперь мы начнем обмазывать кремом. Я никогда, никогда, никогда, если работаю с мастикой, не использую взбитую глазурь. Это мое личное предпочтение, но я поняла, что она не подходит. Она оставляет комочки и пузыри... А мы хотим, чтобы торт был действительно гладким, так что не используйте взбитые крема. Что-нибудь действительно сливочное, густое или, например, сырный крем должно получиться отлично. И это занимает какое-то время, так что нужно просто намазать и попробовать сделать это как можно более равномерным. И это, мне кажется, настолько же гладко, как я представляла при лучшем развитии событий. Итак, теперь нам нужно поставить его в холодильник, потому что прежде чем накрыть мастика сверху на шторт, нужно, чтобы глазурь подзастыла. Пока мой пирог пропитывается, а глазурь остывает, пройдет около получаса. Так что я собираюсь сыграть в Super Mario World. О, посмотри на это. Это мне. О, да. Это мой лучший друг. И он голоден. О, нет. Я сделала это, я сделала это, ребята. О, да. Я вернулась на своего могучего коня. Здесь нет ничего, что мы не можем сделать вместе. И Я сделала это с моим Йоши. С твоим вторым Йоши. Эй, не нужно говорить об этом, не понимаю, о чем он. Просто достала торт из холодильника, он сидел там около 30 минут, и посмотрите, какой он ровненький. Я не знаю, видно ли вам это, но просто все стало намного более гладким. И наша мастика сядет очень-очень хорошо на этот тортик. Так что я собираюсь ее натягивать, и прежде чем вынуть ее, мне нужно сделать пометки. Я взяла форму из-под пирога, вымыла ее и постелила на стол бумагу для выпечки, чтобы мастика не прилипла к столу. И я просто собираюсь отметить, какого размера мне придется ее раскатать. Итак, вы можете просто взять маркер и поставить точки. Я поставлю их здесь, здесь, и у этого края, и у этого. И следующее, что нам нужно сделать, это взять сахарную пудру. Вы можете взять кукурузный крахмал и просто слегка присыпать бумагу. Посыпаем всю зону в отмеченных точках, для того, чтобы мастика не прилипла к столу. И потом, если вы собираетесь покрасить свою мастику, что мы не будем делать сегодня, потому что у меня уже есть предварительно окрашенная цветная мастика, она желтая для нашего звездного торта. Но если вы этого не сделали и у вас просто белая мастика, вам нужно как бы окунуть пальцы в сливочное или растительное масло и растереть его вот так, просто чтобы немного смазать их чтобы, когда вы вымешивали мастику, она не прилипала к пальцам, потому что вам придется долго ее вымешивать для окрашивания. Или вы можете надеть перчатки, но я предпочитаю работать руками, мне так намного легче, потому что иногда перчатки застревают в мастики, и тогда начинается полный беспорядок. Это не весело. Итак, мастика сейчас твердая, как камень. Так что мы должны положить ее в микроволновку на 10 секунд. Не ставьте нам дольше сразу, лучше потом погреть еще секунд 5-10, иначе мастика станет жидкой. Теперь она нагрелась, теперь с ней намного проще работать. Приминаем ее немного. И самое надоедливое с мастикой, то почему это так сложно, и почему я думаю, что иногда это как заноза в заднице, когда можно просто использовать желтую глазурь, то это то, что она рвется. И большинство покупных мастик не имеют своего вкуса. Так что, если хотите, вы можете их ароматизировать, чтобы они стали на вкус немного лучше. Мы ее раскатали, и сейчас мне может понадобиться некоторая помощь от Дочь, если она мне поможет. Эту часть да, хорошо. я называю собираем пиццу. Сначала подсовываем раньше, туда но... пальцы, затем руки, как будто это тесто для пиццы, и аккуратно накидываем на торт. Осторожно. Мне нужно задвинуть может... торт под мастику до того, как просто засунуть его под. Да, тебя. да, хорошая идея. Хорошо. Хорошо, итак, я просто надеюсь, что это все не порвется, когда мы попытаемся это сделать. Хорошо, готово? Я готова? очень готова. Ой, я нарвется. Посмотрим, получится ли. О, нет. Подожди. Немного ближе. Немного ближе. Итак, мастика, к сожалению, порвалась. Но это нормально. Нужно просто обрезать лишнее, пока она еще пластичная. И теперь я собираюсь заполнить пробелы. Возьмем обрезки и залатаем эти дырочки. В общем, у нас были некоторые трудности, мастика слегка порвалась, но мы смогли починить ее. Так что теперь я попытаюсь нарисовать глаза. Окей, повернем его сюда, это будет вершиной. Я поставила часть, где я облажалась на вершине, потому что я горжусь этим. И я такая, да, все нормально. Я собираюсь очертить глаза, и они закончатся где-то здесь. особенный, Как будто в поисках Немо, как маленький плавничок. Но он такой милый. Я не могу не любить его. Теперь мне будет грустно хотеть его съесть. Отлично. Теперь я сделаю блики в глазах. Просто откройте это. И потом, у меня нет никаких причудливых эм, кондитерских шприцов или чего-то еще. Так что я просто беру пластиковый пакет на молнии. А затем черпаю белую глазурь и накладываю сюда. Можно все испачкать. Но это нормально, потому что это вкусно. Сдвигаем это дело в угол. Вот так. Окей. Берем ножницы. Ножницы. Тут можно выбрать насколько большим должно быть отверстие. Я просто собираюсь начать с маленького, и если оно окажется недостаточно большим, я просто его увеличу. Я достаю свою картинку и постараюсь сделать такие же маленькие блики. И, -и вот оно, вот мой торт Супер Марио Стар. Надеюсь, ребята, вам понравилось. Дайте мне знать, есть ли другие блогеры, которых вы бы хотели, чтобы я озвучила. Напишите в комментариях, что вам не понравилось и над чем следует поработать. Если понравилось, подпишись на канал. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.